Привет вам из Дождливого, Сочи! У нас появилось действительно интересное предложение по стоимости квадратного метра аж в два раза ниже, чем вообще в соседних домах. Сейчас мы его с вами пойдем посмотрим, но перед этим я хочу вам напомнить, что вы подписывались на канал, ставили лайки и писали комментарии, потому что мы действительно очень много полезного снимаем для вас, находим интересные варианты, и я хочу, чтобы вы не пропускали из них ни один. Поэтому, господа, нажмите вот там вот подписаться, поставьте колокольчик, лайк авансом, потому что предложение будет действительно интересное. Ну а потом уже напишите комментарий. Вообще сейчас мы находимся на микрорайоне Светлана Верх. И многие его не любят, потому что здесь типа узкие дороги, но на самом деле не весь район таков. Именно место, где мы сейчас находимся, обладает широкими дорогами, но опять же по меркам Сочи здесь даже ездит транспорт. Здесь есть магазины, остановки, мини-маркеты, аптеки, зоомагазины и все что угодно. При этом спуститься вниз к зимнему театру занимает на машине ну примерно минут пять. Очень близко. Пешком пройтись примерно минут 15, но здесь небольшие горочки. И я хочу показать вам квартиру, которая действительно подойдет для ПМЖ, либо под длительную сдачу, потому что она большая. И если вы хотите переехать в Сочи, то это действительно хороший вариант, потому что это квартирный статус, господа. Не жилые помещения, а настоящая квартира, которую так именно ищут в Сочи, которая большая, там будет 78 квадратных метров и достаточно хорошо распланирована, причем в нее можно сразу заехать и жить. Погнали смотреть. Вот сама и исходя из соотношения стоимости квадратного метра и площади, которая здесь есть, это вообще очень крутое предложение, потому что цена за квадрат здесь будет 140. Посмотрите, как вообще это все сделано. Во-первых, квартира двухуровневая, сверху у нас две спальни, снизу вот такая большая кухня-гостиная. Безусловно, здесь не нужно ожидать какого-то люкс-ремонта, но тем не менее он светленький, может быть, вы что-то захотите переделать. Такой обычный комфорт-ремонт без всяких изысков. Здесь стоит небольшая кухня, холодильник, газовый котел – это, кстати, очень хороший показатель, потому что коммуналка будет у вас недорогая. Есть балкончик с видом на горы, на микрорайон, в общем, на все. На самом деле, первый этаж распланирован прям по-человечески. То есть здесь можно и гостей принять, и посидеть телек посмотреть, и что-то приготовить. И здесь же еще есть санузел вот такого размера он. То есть все, что вы видите в этой квартире остается, цены вы услышите чуть-чуть попозже. Душевая кабина, раковина, унитаз, стиралка, все, в общем, есть. Пойдемте на второй этаж, и, как вы видите, здесь есть... Специальный загон такой для детей, чтобы они не вышли и не поднялись без взрослых. И здесь вполне себе ничего так распланировано, господа. Есть такой полузакуток, который я бы честно использовал как кабинет и сделал бы здесь какую-то ширмочку. Но здесь стоит диванчик, который призван принимать гостей, которые узнали, что вы переехали в Сочи и купили себе квартиру. Небольшая гардеробка, второй санузел на втором этаже, также, кстати, дублируется, это очень правильное решение. Здесь у нас основная, я так понимаю, родительская спальня. Вот так это все выглядит. И детская. Которую, кстати, тоже можно переоборудовать. Спальню побольше. И вот эту вот односпальную кровать убрать. Сдвинуть ее, вот поставить перпендикулярно. И будет у вас такая двуспалочка. Как вы уже, наверное, заметили, да, что это мансардный этаж. Снизу у нас полноценный, сверху у нас мансардный. Но при этом окна не в крыше. А окна у нас нормально ставлены вертикально. То есть вы, в принципе, будете видеть... Что происходит вообще за бортом? Перед тем, как я назову вам цену, я хочу вам сказать, что в этом же доме на втором этаже продается квартира 34 квадратных метра. 34. Однушка. По цене 8, по-моему, 600 или 8400. Это 250 тысяч за квадрат. Наша же квартира 78 квадратных метров стоит 11 миллионов рублей, и это 140 тысяч за квадрат. Я думаю, теперь вы понимаете всю срочность предложения, которые вы можете рассмотреть и использовать, кстати, его как переезд, в Сочи, потому что она полноразмерная вот такая двушка сверху и большая кухня-гостиная либо использовать ее под длительную аренду к сожалению, под посуточную вы ее использовать не сможете, потому что здесь немножко неудобно добираться до моря пешком-то вы спуститесь, а вот подниматься будет достаточно проблематично, но есть транспорт, без всяких проблем на том же самом автобусе, сюда вы доедете с моря, но ну, минут может быть за 7 на машине туда же спуститесь минут за 5. Короче, вся инфраструктура в районе есть. Магазины, аптеки, остановки. Все, в общем, это здесь есть прямо по соседству. Вариант для ПМЖ действительно подходящий. И вы можете его рассмотреть, так как цена, я думаю, вы понимаете, 140 тысяч за квадрат действительно неплохая на сегодняшний день в Сочи. И можно отнести ее именно к срочной цене. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и, конечно же, подписываться на канал, рассказывать своим друзьям об этом канале, потому что здесь вы можете действительно увидеть срочно интересные предложения, как это. Ну и, конечно, для того, чтобы приобрести эту квартиру, то ссылочки указаны внизу, связывайтесь и наши менеджеры вам ее покажут. Вот, господа, вам всем удачи, хорошего настроения и пока!